Ну что, всем привет еще раз. Расскажу пару слов о Шади. Обучение началось и две идеи, которые хотим с вами поделиться. Первое то, что с этого года в Шади есть четыре направления, в соответствии с которыми люди берут курсы. Первое это дата-сайенс, потом разработка машинного обучения, разработчик машинного обучения, потом инфраструктура больших данных и четвертое это анализ данных в прикладных науках. Очевидно, что дата-сайенс это больше про прототипирование и тестирование каких-то вещей, то есть реализация на коленке быстро, чтобы что-то проверить, проанализировать. Разработчик машинного обучения чуть более глубоко, когда уже нужно код внедрять в продакшн, то есть чуть ближе к компьютер науке. Инфраструктура больших данных — это уже гораздо более серьезный компьютер наука. Ведет там, кстати, Макс Бабенко, и это уже для людей, которые хотят удариться именно в программирование. И четвертое направление — это внедрение data science инструментов, не IT. я подумал что больше всего мне подходит разработчик машинного обучения поскольку разобраться с тем как работает продакшен и немножко познакомиться поближе с компьютер сайенс есть смысл но при этом сильно слишком подгружаться в разработку в продакшен не стоит поэтому не инженер больших данных возможно пошел бы туда сейчас если бы там, пошел в шат на 6 лет раньше вот так вот. Такие направления, видимо, на них вы пойдете как раз в следующем году, кто будет поступать. Вторая мысль. Главные слова в шаде — это боль и страдания. Почему так? Потому что очень много учебы. Очень много учебы, очень много дедлайнов, и все это нужно сдавать, и на это нужно очень много инвестировать времени. Поэтому в шаде с подачи господина Рыгоровского принято говорить, что вот эту задачу там, я сдал с большим количеством страданий, а вот здесь будет много боли, а вот здесь будет там, еще какие-то страдания. Вот здесь заканчивается все самое веселое, и начинается боль. Забавно звучит, но в этом есть на самом деле смысл. Шад – такая штука, которая заставляет тебя инвестировать туда время. Задания не то что прям сильно rocket science они непростые, но решаемые. Но главное, чтобы решить, нужно очень много времени. Потратить и заданий очень много. Если ты готов потратить это время, то ты учишься в шаде, все круто, и потом выходишь толковым data scientist или разработчиком. Если ты не готов это время тратить, то до свидания, тебя выгоняют. Интересно, как эта мысль контрастирует с современными понятиями образования, про геймификацию, попытка заинтересовать людей в обучении, мотивировать все дела. Наверное, эти штуки все работают, конечно, может быть, как-то их можно использовать, чтобы обучать, наверное, каким-то вещам попроще. Но когда начинается какой-то хардкор-став типа uh, Data Science, компьютер Science и и тому подобное, тут, к сожалению, нужно взять всю свою мотивацию в свои руки, приготовиться к боли и страданиям и мочить. И только тогда будет результат. Если так не делать, результата не будет. Поэтому геймификация – это здорово, но старые добрые упорная работа никуда не девалась. Хотите добиться результата в обучении – другого пути нет. Ну, и еще одна мысль. Цитат одного японского мудреца. «Боль неизбежна, а вот страдания – это ваш выбор». Поэтому я надеюсь, что у меня в обучении боли будет достаточно, но вот от страданий я постараюсь избавиться. В следующий раз расскажу, как справился с алгоритмами, плюсами и тервером. До связи.